Добрый день, дорогие друзья! Как и Московская школа управления Всколково, это учебное заведение абсолютно нового типа, ориентированное на самые передовые стандарты бизнес-образования. Она должна стать крупным центром подготовки кадров высшего управленческого звена и, как мы рассчитываем, будет достойно конкурировать со всеми известными в мире бизнес-школами. Создание такого учебного заведения, безусловно, внесет позитивный вклад в развитие национальной экономики. Выпускникам школы придется решать и практически реальные проблемы бизнеса, придется впоследствии самостоятельно отстаивать российские интересы на мировых рынках. Для этого помимо профессиональной специали... специальной подготовки, прикладных знаний потребуются и, как сейчас модно говорить, лидерские качества, предпринимательские качества. И, конечно, глубокое, фундаментальное образование. Именно такой подход, академический, основательный, должен стать сильной стороной Петербургской школы менеджмента. И это не случайно, ведь школа создается при самом активном участии Петербургского государственного университета, вуза, с уникальными историческими традициями. И очень важно интегрировать эти традиции с современными образовательными технологиями, опытом мирового бизнес-образования и на такой базе создавать собственные инновационные программы и методики. Очевидно, что проект подобного масштаба потребует и солидных инвестиций. Только в течение первых двух лет, я имею в виду и этот год 2006-2007 годы, в него будет вложено более полутора миллиардов рублей из федерального бюджета. Кроме того, будут привлекаться средства из фондов с целевым капиталом, создаваемых предпринимательским сообществом. Надеемся, что партнерство государства и бизнеса этим не ограничится. Мы рассчитываем на участие корпоративных структур в формировании образовательных стандартов, в развитии системы образовательных кредитов. Полагаю, что крупные компании смогут обеспечить базу и для будущих стажировок. Убежден, что только так, через сотрудничество государства, бизнеса, образовательного сообщества, можно сделать подобные проекты по-настоящему престижными и привлекательными для учащихся. Хочу поздравить всех, кто причастен к сегодняшнему событию и пожелать нашему проекту успеха. Новый учебный центр рождается в дни празднования столетия Академика Лихачева. И думаю, что сегодня уместно вспомнить слова, сказанные Дмитрием Сергеевичем в одном из петербургских вузов, где он подчеркнул, что будущее российских университетов будет великим, спокойным и первозначным в Европе. Я вас поздравляю с сегодняшним событием. Спасибо большое за внимание.